Письма, что ты никогда не получишь от меня, не получишь от меня, краски сгущаются, небо ломается вновь. Сказано, сделано, я забываю любовь. Перед тобой меркнет в моих глазах солнце свет. Точно не будет, и не остается писать в заметке Письма, что ты никогда не получишь от меня, не получишь от меня а -а -а, Бумага порвана, И в марке спрятаны Чернила смажутся В заметках останутся Письма, что ты никогда не получишь от меня, не получишь от меня Ты хотел, чтоб я была зависима от тебя Но что-то в твоей схеме вдруг пошло не так Я сама решила отрезать все эти нити Луна, помоги мне, боги, спасите Я не хочу верить во все эти сказки Не так Классно. Письма, что ты никогда не получишь от меня, не получишь от меня, а -а -а, бумага порвана, и марки спрятаны, чернила смажутся, В заметках останутся письма, что ты никогда не От меня а -а -а. письма, что ты никогда не получишь от меня, не получишь от меня. А -а -а -а -а.